Привет, друзья! В прошлый раз мы тренировали коня, а в этот раз победила по спискам яблочко. Потренируем яблочко, наконец-то, по вашим многочисленным просьбам. Нотки яблочко вы можете скачать в бесплатной папке по ссылке в описании к видео. В этот раз я решил сделать гриф не только перевернутым, но и в обычном варианте. Поэтому, если вы хотите посмотреть на перевернутый гриф, то... Прямо сейчас можете начинать тренироваться. Те, кто хочет посмотреть на а, стандартное положение грифа, перематывайте на вторую половину видео. Приятного просмотра! Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, балалайки, если вам понравилось это видео. Жду от вас идей для нового тренировочного списка. Пишите мне, если хотите позаниматься со мной лично по видеосвязи. Если вам нужны сборники, ноты, подставки, балалайки, тоже пишите на почту или в личку. На этом пока все. До скорых встреч. Пока.